Кто вы? Кто вы? я, твоя мама. Друзья, Вазик это и есть тот самый черный копатель. И похоже, сейчас на связь вышла его покойная бабушка. Вазик. Это не Вазик. Это его знакомый. Где мой его сейчас здесь нет. Не что вернем? Что вернем? Фигуру. Какую фигуру? Где она? Где эта фигура? Знает. Что тут друзья странно? Не знаю, сейчас будет она сходить в другой дом, там где сейчас Вадик находится и спросить его про эту фигуру и спросить про его бабушку вы бабушка Вадима?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 друзья так друзья один хлопок был все походу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 Thank <laughs> you. Uh-huh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 свисток и лучше мне наверно делать это перед входом чтобы сразу мне успеть выбежать если еще раз такая штука повторится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 оно везде. Нужно. Нужно включать ловушку Так, все, друзья, включил я Сам я буду находиться серпа. Теперь я применил свисток. Я буду применять свисток. О, рык.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 Тут